Приветствую всех из Финляндии. Вот как раз-таки тот случай, когда хочется сказать, чудны дела твои, господи. Сейчас мы зайдем вот за этой дверью, это техническая комната, и вы посмотрите. В принципе, я ничего особо не хочу говорить, вот, комментировать. Вы сами все прекрасно увидите. Ну, здесь-то, ладно, полбеды. Электрика здесь, заказчик электрику делает сам котел все вот так сделано вот, хорошие поддончики делаются специально так, чтобы у стенки от борта и у этой стороны и у той стороны, у задней тоже идет борт и если будет какая-то протечка вода сюда вперед уходит и пойдет соответственно уже трав улетит здесь а, сделано тут а ну вот две трубки это еще выход на будущий гараж когда он сделается да. вот. здесь у нас гребенка для воды да, и еще чек вот смотрите первый раз такой счетчик попался электронный еще пока не встречал раньше новинка какая-то ну а самое интересное все-таки что вот про чудные дела твои вот это вы напишите мне в комментариях что вы об этом думаете что здесь не так и причем самое интересное ребята сразу будете там писать и так далее, что-то говорить, это делал чистый фин так что иностранцы тут ни при чем, вот такие вот дела Здесь будет висеть вентогрегат. Соответственно, это пошла подогрев пола на второй этаж. Соответственно, здесь для первого этажа. Тут что-то у него протекало. У этого финна он заказчик заклеивал тут под пленочки всякие штучки делал. В общем, интересно, как это все работает. Ну вот и все Пишите комментарии Что вы думаете по этому поводу а? Капец какой-то Ну вот, сегодня приезжал тот же самый Фин. Все разобрал, все переделал по-другому. То есть... Скажем так, что все теперь нормально, только тут что-то капает опять. Фика узнать, ну что-то мучился, мучился. Не знаю, первый раз... Или первый, или второй раз я этого вижу Фина. Приезжает другой, ну, раньше-то все другого парня видел, там парочка, ну, те быстро делают, ну, как-то так нормально. А этот что-то тут колдовал, <клодовал> колдовал, колдовал, наколдовал, вот, все поменял. Ну, вот вопрос остается <клодил> такой, почему сразу-то, почему сразу никак было не сделать? Вот, а на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.